знаешь. Это принцип. Принимай меня такой или уходи. Мы привыкли ориентироваться на западные тренды Америки, но в России тоже колоссальный опыт, который мы можем экстраполировать на весь мир. Самый главный опыт это организация очень классных а, мероприятий, о которых говорят все бренды, с которыми мы сотрудничаем. У них нету настолько продуманного желания а, предвосхитить вообще все, что может произойти на мероприятии и создать вау-эффект. У нас в России он есть. Этот кликай нашего менталитет, когда вот ты заходишь и все такие.